Небольшое предисловие. Я часто вижу в комментариях, что вы просите с кем-нибудь из горисмодеров совместку, но я совсем не понимаю, с кем вы хотите увидеть конкретно. Поэтому напишите, пожалуйста, имена каких-то гаррисмодеров, которых вы часто смотрите, в комментарии. Если вы уже увидели какое-то написанное нужное имя, то просто поставьте лайк под этим комментарием, чтобы я его увидел. Здорово, народ! Сегодня мы играем в Гаррисмод и сегодня я буду снова искать идиотов на своем серваке, но не среди админов, а среди игроков. Так выходит то, что с каждой проверкой администраторов попасть на наборного админа все сложнее и сложнее. Поэтому мне приходится теперь выстегивать токсиков и прочих идиотов среди других игроков. Ладно, снизим тон и поговорим немножечко поспокойнее. Я должен был сказать и на немного раньше, но все же. Я смотрю активы под роликом, да и общую активность по каналу подписки, просмотры, комментарии, отзывы, в общем все, все, все. Я мониторю, слежу за вами. Пусть даже бывает, не отвечаю. Это, ну, блин, классно. Вам видосики мои нравятся. Плюс еще я смотрю, всегда почти каждый новый ролик перегоняет по активу и по одобрению от зрителей предыдущей. Это кайфово. Спасибо вам. Плюсом, стримы стали, мне кажется, более уютными, аудитория такая подтянулась, даже из новых подписчиков, те, кто, ну, хочет, например, поговорить на стриме, задавать вопросы, не касаемо игры, а касаемо, к примеру, меня самого, там, жизни моей и все такое. Это классно и мне с вами достаточно комфортно. Ладно, хули я тут сопли развесил? Я сегодня снова играю на Беброграде, IP-группа будет в описании, а теперь погнали давать пизды школьникам! Если был бы забанен, он бы сидел бы уже в другой профессии э, с подписью забаненный. Логично, логично. Но пока я его найти не мог. Где он лазит? Спихтейт я опять же не могу врубить. Может он ну, вообще в элитном районе? А, вот он, вот он взламывает, взламывает что-то. Оп, оп, оп. Стрельба пошла. Отвернусь я ничего не видел ломает ломает ломает а кого он взламывает киски лесоруб лесоруб пацаны лесоруб куда-то он сейчас побежал докопались Всё, докопались до него. Оп, оп. Карма, карма, карма. Чел хотел обобрать какого-то лесоруба. Сколько у лесоруба часов? Один час игры. У него четыре дня. Прикол. Почему ты ломал дверь? Я сейчас тебя арестую за это. Что кого? Почему ломал? Нет. Если уйдешь, я тебя пристрелю на месте. говорю, зачем ломал дверь. Мне денег мало. Очень мало. Можем договориться. Я потерял работу. Я потерял работу. Меня типа уборили. Ну давай так, ты мне копейки. Так, можно, можно договориться. солид. Либо я тебя сейчас арестую и посажу. На бутылку. Нет, но чел по РП шел, типа, договорился с ментом, не убегал от него. Сейчас нормально все. Че там подзавис? Он, наверное, бегает, либо у меня лагает эта херня с просмотром. Не, он стоял на месте. Рядом где-то лесоруба, я слышу. Проб-климп. Проб-климп. Так, проб-климп есть. Первое нарушение готово. Челики тут деревья рубят, не обращайте внимания на ирорки, у меня на этом аккаунте всегда они. Так, он чё, он неграм помогает? Опа! Ну типа у одного он уже спиздил деревяшку. Мне кажется он ебаный злодей. Вот если б я мог подойти по фасту. он делает, блядь? А, ну это типа весело Челиком мешать фармиться. Блядь, что за дебил? Я хуею. Но он тупо издевается над челиком. Ладно, окей, хорошо. Слышу, блюдок ебаный, прекрати хуярить лес. Немедленно, блядская тварь, 2000 ранга, нахуй. Ты заебал уже, меня твоя нахуй присутствие в игре, раздражает, блять. Подошел к концу первый день поиска токсиков на моем серваке, и я не скажу, что он нарушил супер много, прям на перманенты на то, чтобы вот тэпать и обсирать с ног до головы, нет. Вы сейчас спросите, отхуесосил ли я его или нет, забанил ли его или нет, ну давайте посмотрим, что было на видосе. Попытка ограбить новичка была, Пропклимп зафиксирован, поприкалился немного над фармилами, но особого вреда мне нанес, он... По факту безобидный, он ничего такого не сделал, чтобы его сидеть хуесосить с микрофоном рта. Если вы недавно на моем канале, и может быть вы просто не поняли сути прошлых роликов, то пересмотрите их ПЖ, почти в каждом видосе встречаются два типа людей. Одни жуткие токсики, поведение которых не лезет ни в какие рамки. Ко второму типу людей относятся такие ребята, которые нарушают ну прям пиздец много, и при всем при этом не могут признать свои нарушения, и ведут себя так, как будто у них в реале стоит нефтяная вышка, и они вообще всех в рот ебали. А, ну вот еще третий тип. Тип из головы вылетел – это администраторы, которые обузят своими возможностями и работают не на благо сервера, а на благо себя и своих друзей. Пересмотрите мои недавние видео и вы поймете то, что описание, которое я давал сейчас, можно применить к какому-то герою из прошлых роликов. И надеюсь, тогда у вас вопросов больше не будет таких появляться. Ну а теперь перейдем ко второму дню поиска дебилов. Тут уже будет все намного веселее. Ура, заебись! я нормально настроил все таки контент на этом аккаунте и я могу теперь в итоге нормально поиграть Челики что то блять я случайно извиняюсь я случайно. полицейский а тут как бы человек этот он членом стреляет или что это. да у меня пизда пошла с текстурами Вот все просто стало из крыши из вот таких вот навесов в виде вот такого желтого ангара охуенно и земля стала у меня металлической ебануться можно и общага желтая стала Ну, кстати, такая общага желтая мне даже нравится, если честно Она прикольно выглядит Я, получается, гонял за дудосера Чтобы вы знали, у него есть вот этот телефон Вы можете взламывать им камеры вы можете взламывать им транспорт, то есть глушить мотоциклы, которые я сейчас везде. на серваке. А. Вы ты также везде? можете Вау. что делать? Да, м, к примеру, мусор. взламывать кейпады. А ну или мусор, сейчас от лица мусор, игрока мусор, посмотреть, мусор, как вот, все выглядит. Вот, мусор, мусор, вот. Мусор красный, и я чело мусор. взломал, смотрю, как он куда смотрит, за кем наблюдает, что происходит вообще. Ну, как-то так. Вот я перешел от игрока на камеру И вижу, что происходит от лица камеры Здесь живет чел Пивовар Иваныч Вот Как-то так Сейчас я буду пытаться за ним проследить Сейчас у меня КД телефона пройдет Че ты машешь кулаками? Дебил совсем, что ли? Что ты делаешь? Кончено, что ли, совсем? Идиот. очевидно что чел искал дурачка который поведется на такую глупую провокацию то есть смотрите в его голове это выглядело так он меня спровоцирует я побегу за ним выяснять в чем дело и тут он меня А что что а что будет он меня блять, ограбит естественно но поскольку я понимаю кто передо мной стоит а именно это обыкновенный бандит цель у которого на серваке только одна кого-нибудь да ограбить и играя далеко не первый день на режиме dark rp и я все же знаю что тут к чему и поэтому я просто Возьму пистолит и как принято у нас надо... на пизды. Я на такие случаи беру, знаете что? Я беру... Ну, просто... Я делаю... Вот так вот. Сиди там. Ваш, ты дебил, зачем по мне стрелял? А зачем ты меня ударил, Идиот. Сиди там Чепуха ебаная. Так вот Мы немножечко отходим от темы ролика А, все, он уже вышел Я могу, в принципе, дверь продать Что такое? Так, что блять, ребят? Что, блядь, происходит? Че? Что? Что, блядь? Что такое? Вот, читайте чат на всякий. Ну что, я буду туда писать. Не трогай его, sure. Sure. Sure. мы oh. с ним в ДС, ah, понял. он мне ДМКУ показывает. Ааа, okay. -а -а, вот оно что, это же тот самый клан, я правильно понимаю? Супер. Блять, как у меня сейчас голосом пизда. Во, вроде нормально а сейчас ненадолго. Правда, у меня нос заложен, сука. Ребята, отмена, пожалуйста. Я знаю, как вы после моих видосов подобных любите хуесосить какого-то игрока или же клан, или же как-то насмехаться над ними в комментариях. Да, можете поприкалываться над конкретными людьми, которые попадают в видос. Но весь клан полностью, если вы играете на этом серваке, хуесосить не стоит. Этот материал достаточно давно был мной записан, но я все не находил время на его монтаж. А за это время клан поменялся, как мне говорят администрация. На них уже давно нашлась управление, в виде администрации, они им валивали таких пиздов за любую херню. Самое мелкое нарушение они получали чисто по шее из-за того, что они нарушали ну очень много, а сейчас ситуация устаканилась. Поэтому не нужно, пожалуйста, отравить какую-либо организацию, которая попала в видео чисто из-за одного человека. Помните то, что в семье не без урода, а уроды в большинстве своем попадают ко мне на видос. Кулаками просто... Че он показывает демку? Блядь, вы видели, то, что он ко мне подошел просто так начал кулаками махать, ударил меня, блядь. Идиот совсем, что ли? А потом удивляется, что я в него выстрелил за это, просто так. Типа, блядь, просто так. А хули мне делать еще, если на меня какой-то дебил просто так подходит в подъезде и начинает пиздить. Чё мне делать ещё? Он, ну, не дебил разве? Ну, посмотрим, что он сейчас придумает. Я... Вообще... Получу ответ, что происходит? Я смотрю демку. Демку. У тебя ЖБ. Причина же. Причина ЖБ, блядь. Вы мне можете объяснить? Типа я, конечно, понимаю, почему он жалуется, то, что я ему в жебан, блять, пробил с дегла. Но, типа, я с таким же сейчас огромным удовольствием этого клопа уебашу нахуй прям на разборках, но я понимаю, что мне бан дадут. Ебать, а меня кто-нибудь вообще слушать Вот меня, типа, взяли на разборку, я тут стою, ебланю. че совсем, сука, ненормальная, что ли? Ну, сука, это же он меня дамажил. Правильно? Нет? Это же он был. Или я дебил, я что то не понимаю... То есть он может спокойно меня подойти, ударить, и я должен типа терпеть, правильно? Рубен, не перебивай. Рубен. Ну... У тебя нарушение 1. 15. А меня кто-то послушает или нет? Ты около лестницы достал диголь. Рубен, рубен, пират подпождали, не перебивай. На стадии монтажа мне в глаза бросился какой-то, блять, Рубен, который вечно перебивает. Сука Рубен ты заебал перебивать, ты сможешь это видео не перебивай людей. В начал шмалять волтива. Чего, блядь? Ну я естественно да. Выстрелил один раз с него. Демка есть? Так он ее тебе показал. Ноги открой. умник, блядь. И чекни. Да маги. мне. Ну давай, блядь, удиви. Я сейчас буду ржать, если он там ничего не найдет. Чем мне тут помогут логи, если он мог гораздо раньше тебя дамажить? Блять, кто это вообще на, на админез? Оператор? Какой хуй оператор? Ты представляешь, сколько дамага за это время пролетело Имя Мое. Впиши В логи дамага И посмотри время Там пишется Ты меня слышишь или нет? Блять, ты сейчас совсем ёбнутый что ли? Чек не какого как ху я определю, когда именно он тебя... Там время пишется, ты че ёбнутый? Открой. С каким временем я это сравнил? С временем? Я понимаю. Когда я дал с дигла по нему. А нет, постой, есть идейка. Какая, блядь, идейка? Логи, нахуй, открой, посмотри, там дамаг пишется. Я ему, когда прописал с дигла, и когда мне Зари прописали. Зари закупил Логес. Пиздобол, блядь. То есть он... Считай, фактически обманул администратора. Ну... Ты же понимаешь, что подписал, да ты нашел еще... Какое нарушение, кто себя подписал? Ты за то, что человек в тебя выстрелил, решил бахнуть в него с дегла. И что? Самооборона. Я его не собирался убивать. На демке мои это прекрасный видно. Я выстрелил один раз, и ушел. Я отходил. В чем это... ушел. Вот но соль в том, что он по-хорошему напиздел сейчас админу. Какая самооборона, когда Господи, вы уже да, разошлись. Что На ты как это разошлись? Ведешь, Ты Господи. вообще как? Говорят, демку. демку. Демку. Смотрел. Глазами или? или жопой. А вот тут, ребята, вас встречает сюжетный поворот. Сейчас окажется так, то, что горе-грабитель показал администратору такую демку, где не видно той херни, что он вытворял до выстрела. То есть он включает демку, видимо, с того момента, когда он стоит в хате, и тут ему неожиданно, ни за что прилетает такая жирная пиздюлина в голову с сдегла. И тут он на обидычах подает ЖБ, мол, он такой бедный несчастный, в него просто так выстрелили, и он не знает, что делать, помогите администрация. По факту выходит так, что он хотел меня спровоцировать на то, чтобы меня ограбить, получил за это пизды, меня, собственно, не ограбил, обиделся, и решил меня подставить и подать ЖБ. Я а вам обоим выдаем. Нет. Стой, ты демку, как, глазами, жопой смотрел или, или чем? Объясни. Он тебе вообще что показал? Админ, алё. Он разговаривать. Админ? Он мне показал только маленькую демку. То есть тот момент, где я в него выстрелил с дегла? А, это он говорит. Да. Нет, смотри, у меня дэк, нет у меня ты сейчас заткнись да, нахуй Заткнись, заткнись заткни нахуй Заткни ебало свою Заткни, я говорю, ебало свою Либо я, буду я буду сейчас попрошу админа нет, тебя замутить не нет, за не не, нет, не не не не А зачем я ты меня оттаскиваешь? Так... Не, закрой Потому сейчас ебало свою Ну так, блядь, уйди тогда с своей второй жалобой Короче, смотри, он тебе показал демку, получается так в тот момент, когда по нему прилетела плюха с дегла. Правильно нему? Да, он показал так, с момента выстрела, все больше ничего У меня он не показывает? Да, только и начала Да нахуй ну, ты меня даже перебиваешь с даже... чучела, блядь. Зачем ты меня перебиваешь? А что ты меня оскорбляешь на разборке? А как тебя еще называть? Как я должен общаться с пиздоболом? Мой, мой господин. Ну меня что-то это не особо устраивает. Меня это не устраивает, и я так не буду. Обращаться. Я ударил по стене, я по тебе попал, я тебя задамажил. Я тебя задамажил. Да, меня, ты меня задамажил. Опускаю руки. А вот что ты здесь, не показал да, тогда демку в тот что... момент, когда ты меня ударил? Когда ты ходил, бил так меня. Так ты меня попытался это... загреть, так... ты как, так... нормальный, блядь, вообще? Смотри. После а, этого ты смотри, хочешь, ты чтобы что я что с тобой сказал, нормально общался? Стена. Да нихуя себе. Так вот, смотри, он тебе показал да, неполную это демку, грант. это во-первых. Он тебе не полностью всю ситуацию обрисовал. И ты уже собирался мне приписать нарушение, правильно? Правильно. А, ты потом затупил Подожди. с логами Ты что только что это говоришь? Да, в, лога, в логах можно написать Я э, хотел спросить про момент. твою демку Да, она мне до сих пор Сейчас даже пишется в этот момент Я просто говорю о том, то, что Я стою в подъезде Он бегает возле меня, машет кулаками Бьет то в стену, то в итоге в меня попадает И убегает Я сейчас же. затупил, каюсь Окей, хорошо, хорошо Я объясняю то, что Я стою в подъезде на лестнице Чел ходит просто с кулаками, машет по подъезду. И в итоге дамажит меня. Это, во-первых, людное место, фридамаг. Я не понимаю вообще по мотив действия. Он сейчас говорит то, что он хотел меня как-то сагрить, спровоцировать. Да, чтобы тебя, чтоб тебя завести в квартиру и ограбить тебя. Типа, что, нет, такой расклад был, что типа, тебя сагрить ты за мной подможешь. Да я ты тебя понял прекрасно, я тебя понял прекрасно. А что ты тогда удивляешься, что я в тебя нахуй выстрелил? Я не понял. Почему ты по этому жалобу подаешь? Тебе не понравилось Слушай, то, что нет, я, я, я не повелся, ты решил меня посадить в жайл? Нет, нет, мне не Вопросительный понравилось, Особенно то, что знак. в подъезде, в подъезде же А то, что ты пиздишь кулаками Нет. в подъезде просто так, чтобы просто загреть, это нормально, да? Так, раска... так я к тебе подошел, ударил по стене, а по тебе как-то попало... То есть ты хочешь сказать, ты один раз меня Пытался ударить? Можно Нет, вопрос Ну ты целенаправленно ходил вокруг меня Кулаками махал и в итоге по мне да, попал, молодец да. Ну по сути смотри, прошла минута После этого ты сказал, что Это самооб И что? Покупал, смотри, я видел сталял, его Понимаешь? Нет, это не ты... происходило ты... В пределах всей карты это было, конкретно В общаге, он ударил меня Ты по времени посмотри, между его дамагом И моим, сколько времени прошло, там минута Может быть две, я его Одна в этот момент не выпускал с э, поля зрения, даже писал ему. Если ты можешь логи чата чекнуть, я ему писал, зачем ты меня вообще типа ударил. Ответа никакого не было. Ну то есть чел а, просто меня... так ударил mm. по факту. Погоди, да я проскролю сейчас. У меня есть. Пиздец. У меня нет того то, что ты писал. Ну так просто смотри, не разве это нелогично, что ты после того, как он зашел, ты пришел и все равно бахнул в него. Чел мне не отвечает вообще, так он мне игнорит. Хотя он уже угрозы сядь. не представлял. И Куда что? А даже он даже что, думаешь, что, до что этого угрозы какую-то представлял? По факту он, деньги. чел, э, меня ей, ударил. Подожди. Да, я скажу, да я скажу. Можно? Да ты уже скал со своей демкой все, которую ты решил показать не полностью. Да ты. Да ты по ним. Да я еще тебе дополняю то, что смотри, я я. Жду твоих действий. Я смотрю, ты покупаешь Дигл, я тебя подсиньсу. Типа, окей. Но зачем ты стрелял в подъезда-то? Тебе никто не говорит то, что ты не прав. Ты прав, да, это самооборона. Самооборона это по сути минута. оборона от человека, который представляет те. Так а что вы мне сейчас доказать угрозу. пытаетесь, я не пойму. Да, так, так а для чего мы тут сейчас сидим? Стрелял? Проходит разборка, я узнаю я то, подал, что он показал подал, тебе неполную подал, демку, подал, то есть пытается тебя наебать. А, о чем мы тут сейчас вообще тогда общаемся? Где? Я ему в Дискорде сказал то, что ты стрелял в подъезде, я ему не говорил другое, ничего. Вот именно, ты сказал то, что, только то, что тебе было выгодно сказать. О чем тогда дальше а разбираться? Нет, я... Ему, я... Про то, что, про то, что я бил Я сказал, бил что стене, это обман администрации говорю. Так как он вообще сказал, что бил Бля, ты я вообще меня бил. понимаешь? Нет? Чел провоцирует другого игрока Чтобы в него либо выстрел Либо к нему прибежали Он его я типа понимаю. ограбил Потом Нихуя провокация не удается он его, во-первых, дамажит, он убегает в комнату, ему прилетает плюха в жбан с дигла. И он обиженный, потому что не может ограбить э, челика, подает на него ЖБ. Во время ЖБ, Во время ЖБ он показывает демку. Такую, чтобы было э, со стороны видно, мол, он просто стоит и по нему просто так начинают стрелять. Типа он вообще не виноват, он нихуя не делал. И ты после этого продолжаешь его как-то слова воспринимать, вообще, этого клопа ебаного. Типа ты после этого собираешься так, смотри, дальше его какие-то жалобы разбирать. При вообще приписать, а я сказал, МТВ. что не полная. Короче, давай я тебе тоже объясню. Суть же Б такая. Я стою в подъезде. Он носится как в жопу ужаленный, с кулаками, машет ими во все стороны. Пытается меня сагрить. В итоге он ударяет по мне, наносит мне урон, что уже фредомагом считается. В общественном месте. Без причины. После этого он убегает в комнату, рандомную абсолютно, на втором этаже общаги. И стоит там, ждет меня. Как он говорит, чтобы меня ограбить. Вот Я туда не захожу, естественно, поскольку меня только-только пизданули просто так. Ни часа не прошло Минута максимум прошла Я покупаю дигл Подхожу к порогу И с порога ебашу в него Один раз и ухожу Закрываю дверь После того, как у него план провалился По ограблению меня Он подает ЖБ Мол, я его зафридомажил В общественном месте Показывает демку что самое главное, показывает демку с того момента, как ему прилетает плюха. А то, что он меня пытался спровоцировать, он этого не показал. Так у меня нету демки, где я кулаками махал. А, нету у тебя демки? Этого не отрицаю. Отрицаю. А ты в этот момент решил ее как-то записать. Я, я не ты как минимум фридомат парень, ты зачем махаешься кулаками? Так я, я, я... У меня не было цели его зафридомажить. Я специально его провоцировал, чтобы он зашел в фат и его ограбить. Ну вот у тебя Песловно была цель, короче, одна, патр. ты в итоге на другую херню напоролся. Задамажил да, меня, да. и сейчас короче, в итоге отлетишь. Короче, а у, тебя, у тебя тоже а кровь стопи, а зачем тогда ты врубил демку, когда стоял в квартире? Потому что он хотел, чтобы хоть как-то мне пизды дали. Он обиженный из-за этого, потому что не получилось меня грабить. Ну а что тогда? Я думал, ты зайдешь в хату... Типа, я тебя поставлю в том к стене. Хотел ты скажешь, поймать типа, на нарушение, гуляй, поэтому Ася. обрезал демку. Вот додумался снимать только тот момент, как я тебя задомажил. Я специально АФК стоял, чтобы ты зашел в хату. Ты себя сейчас стопишь, как бы ты не оправдывался. Так я не оправдываюсь. Я тебе говорю, я признаю свое нарушение. Я что, супер наказал. Супер Как ты обманул администрацию. Ну тогда вообще. Так, так как пытался подставить человека в нарушении. У меня, если бы записывать начал Так ты конкретно с того момента, как в квартиру зашел, решил начать записывать? Нормальный демп, да? человек бы не записал именно момент выстрела. Нет, там не с момента еще, там я еще бля, с... у тебя план охуительно крутой, но поскольку реализация подкачала, в итоге ты вылетаешь за обман админа. Давай, удачи, все. Я как бы отрицаю как момент, то что я не обманул никого, а так я ну, типа сажается, ладно. Уничтожить. Да с тобой спорить <свят> нельзя даже <свят> А что учитаешь? со мной спорить? <свят> с, с, с, с, с, слишком это Аргументы большие <свят> Ну блять, я говорю как есть На меня админ боковать начал, говорю проверь логи Проверь то, проверь это Уточнил насчет демки, а че мне еще делать Типа на меня че жалобу подал Я ж не хочу, <свят> чтобы <свят> <ты, свят> меня заджалили <свят> да, да, да, да ты красавчик, Я тебе говорю, что ты типа вообще Какой-то плохой Выдавать или еще не договорили? Да все, Да все, давай ну вот, я и поиграл ну, на сервере Сука, я выложу летсплей вот когда-нибудь Или я буду собирать материал на ебаный клан, блядь Ребята, алё, блядь, я могу и нормально, сука, поиграть здесь Или я буду постоянно записывать материал с ебаными кланами На которые прилетает куча жб, блядь Это что за пиздец? А вот прикол в том, что норм человек не запишет демку, когда он ты стоял спи... Он, походу, ее обрезал Это заметно а чё ты думаешь, он копошился вот тучу времени? Я стоял, ждал минут пять, пока вы там посмотрите дэм. Да? Я бы пошел бы в ДС на месте обычного игрока, бы врубил этот ебаный свой летсплей на 30-40 минут, нашел бы момент показал бы сразу, чтобы не тянуть. Ладно, не суть, короче, разобрались, yeah. все, зашибись. Видос на 27 минут? КОГО? Как я до такого докатился вообще?